В Институте физики Казанского Федерального Университета создали сканер безопасности операционных систем семейства Linux. Он уже получил свидетельство о регистрации и планируется наладить его производство. Для этого при поддержке КФУ организуется малоинновационное предприятие, которое будет заниматься разработкой программного обеспечения. Я не смогла защитить свою систему и начала разбираться, как это сделать более автоматизировано, чтобы это было быстрее и порционально. Поэтому мы взялись за данные идеи. Программный комплекс оценивает корректность настройки составляющих системы информационной безопасности Linux. Аудит направлен на поиск потенциальных уязвимостей в защите операционной системы. Мы решили пойти в данной работе оперативно, то есть начать системный, то есть анализ самой системы, систематизировать все. СИ. Всю систему безопасности, всю подсистему безопасности, развитие системы, собственно, с чем мы с Магестом как занимались. Работа у нас продвигалась очень долго, но закончилась успешно, получили хороший результат. И этот результат представлен как раз на 10 лучших инновационных КФУ. Стоит отметить, что рынок сканеров безопасности, небольшой разработанный в Казанском университете сканер безопасности, отличается от аналогов своей способностью анализировать конфигурацию подсистемы безопасности операционной операционную в целом. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюс.